В анекдоте, да, помните, когда друзья встречаются, ну, там, лет 20 после школы прошло, ну, и они там встречаются в бане, договорились мы приедем, там, в баню приезжайте. Ну, все съехались, а одного нет, он там звонит, еду, там, бизнес, дела, и так далее. Ну, и сидят, начинают рассказывать, у кого как дети. Один говорит, вот у меня сын. Он занимается недвижимостью. Говорит, таких успехов добился. Говорит, такой проныров все может сделать. Говорит, представляете, одному своему другу подогнал дом, здоровенный дом, вообще усадьба. И практически бесплатно. То есть как-то по халяве все сделал. Говорит, там всех обманули, какие-то документы подписали. На халяву дом получил. Другой говорит, да это что? Говорит, у меня вот сын занимается банковским бизнесом говорит несколько миллионов долларов смог говорит, одному своему товарищу говорит, дать беспроцентный кредит там на 50 или там сто лет вообще беспроцентный платить не надо и говорит там расплатится потом говорит а когда он там потом расплатится говорит представляете какой мастер третий говорит домой а занимается торговлей машинами и говорит тоже так все там с этим лизингом завязан говорит так все прокрутил одному своему товарищу на халяву Феррари говорит, смог сделать вообще, говорит, практически бесплатно за какую-то копеечку. И вдруг тут четвертый братан прибегает, ну наливайте там все. А что вы базарите? А Они говорит, да вы все про детей, как у тебя? Че у тебя-то как с сыном? Он говорит, неудобно, говорит, вам даже рассказывать. Пидорас, представьте, гомосексуалист. И представьте, как эти пидорасы устраиваются. Один пидор ему бесплатно подогнал дом, другой бесплатно кредит, несколько миллионов долларов, третий Феррари. Вот это к вопросу об РПЦ.